Эй, парень, ты активист? Участвуешь тут весне? Видишь сцену чаще, чем тетрадки? У тебя ровный загар от постоянного света софитов? А еще ты учишься на инженера-технолога низкодисперсных сред? Ты поступил не в тот вуз. Но я тебе дам надежду. Я покажу тебе вуз, в котором мечтает учиться каждый активист. Добро пожаловать в Российский государственный университет весны Кафедра техгруппы. Направление подготовки. Синтезаторное дело. Стуловедение и стулотехника. строения. Джек. Мини-джек. Джек. Мини-джек. Джек. Мини-джек. Джек. Факультет театра теней. У тебя четкие контуры, ты плохо пропускаешь свет, ты настолько скромный, что всегда находишься в тени? Тогда кафедра театра теней – идеальный для тебя выбор. Полученные навыки пригодятся вам и в быту. Тема моей курсовой – тень правой руки, как шея гуся. Здесь вы получите всю необходимую теорию. Билет номер 8 – бабочка Махаон. ну куда, давайте-ка сюда. Ну разве это усики? Факультета реквизиторства. Здесь мы учим людей воплощать в жизнь самые невероятные задумки режиссеров. Ой, слушай, нам же чемоданты больше не нужны. Я ж тебе написал, а, Ваське? Где? Ну, ладно, давай, увидимся, короче. Есть специальный курс, где вас научат быть более стойкими к просьбам режиссера. Нам нужны два садовых гнома завтра к утру. У меня завтра контрольная. Семь подносов из Макдональдса. Брошенное воробьиное гнездо. Гигантский надувной слон. Ветки дуба. Костюм дыма. Человек, похожий на футболиста Анопка. Мы хотим выкатить на сцену корабль. Кафедра грустного монолога. Кто я? Человек или птица? Эта кафедра для тех, кто хочет раскрыть людям глаза на их собственную жизнь. Для тех, чьи слезы прячет дождь. Смотри в никуда. Никуда не смотри. В смысле, смотри в никуда смотри. Понимаешь? Здесь мы даем людям классическое образование. Вот, например, монолог про маски. Все люди носят маски. Это основа. Без него никак. А еще мы изучаем музыкальную классику. Это такие знаменитые подложки, как Реквием по мечте, Дорима и Shape of My Heart. И только на последнем курсе мы изучаем самый сильный, самый действенный прием. Сесть на край сцены. Ну и в завершении нашей рекламы Кафедра финальной песни. Кафедра, на которой лучшие умы мира решают вопрос, как на финалке заставить людей махать руками в одну сторону. Профессора по анатомии, физике, психологии, наконец, заставят делать это синхронно. Вы даже сами научитесь писать финальные песни. Весна. А, не до сна. А, студент. Момент. Любовь. Вновь. Молодец. Гениально. Звони к нам прямо сейчас и получи в подарок футболку с символикой нашего университета, из которой можно сделать еще три футболки твоего размера. Студент, лови момент! Эй, парень, теперь ты счастлив? Ты готов работать? Переодевайся! Сегодня ты фиксик на детском празднике! Привет всем участникам российской студии в Казани. Мы дуэт «Громкие рыбы». Телеканал «Универс. Смотри, мы снимаем смешные видео». Поэтому подписывайся вот сюда, заходи вот сюда и нажимай сюда. Там, скорее всего, тоже будет какая-то кнопка.